Как вылечить онкологию? Какие секреты хранят башни-близнецы? Отечественный кинематограф выходит на новый уровень. Всем привет, в эфире Универньюз, а в студии Адлина Амдрахманова. В настоящее время научные деятели ведут активные исследования и находятся в поиске наиболее эффективных препаратов в области онкологических заболеваний. Ученые Казанского федерального университета разработали уникальную технологию для борьбы с онкологией. Все подробности расскажет наш корреспондент.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 Универньюз. Архитектурный ансамбль Казанского федерального университета – это целый комплекс исторических построек. Они являются неотъемлемой частью столицы Татарстана. Откуда взялись посреди центра города Близнецы-Высотки – все подробности в сюжете нашего корреспондента. Над историческим центром Казани, где располагаются в основном невысокие старинные здания, возвышаются высотки-близнецы. Это физический корпус и второй учебный корпус Казанского федерального университета. На самом деле, изначально, когда правительством только планировалось финансирование строительства новых корпусов, было несколько вариантов места их расположения. На берегу реки Казанка и здесь. В итоге и физический корпус, и его высотный близнец расположились в пределах университетского городка. Места здесь достаточно немного, и проектировать аудитории по горизонтали смысла нет. Именно поэтому здания спроектированы в виде высоток. После революции... В Казани множество исторических доминантов в виде колоколин было утрачено. Например, главный собор стоял на месте химического факультета с высокой колокольней. И, собственно, на месте, вот примерно в этой же зоне, появились две новые такие высотные доминанты. Строительство высоток было завершено в 70-х. Первым открыл свои двери физический корпус. Затем двойка. Активное участие в возведении новых корпусов принимали студенческие строительные отряды – чтобы стиль высоток вписался в общую конву города, здание поместили немного вглубь квартала. Первый этаж более высокий и полностью остекленный. Это позволяет э, сделать здание такое, с одной стороны массивное, с другой стороны э, парящее. Интересно, что оба здания спроектированы в виде отелей того времени. Именно поэтому в высотках по несколько лифтов. Одни перемещаются по четным этажам, другие по нечетным. Помимо этого, у каждого здания есть свои пристройки. У физического корпуса это столовая, у двойки – библиотека имени Лобачевского. Вообще, профессора завидовали коллегам, работавшим в новом корпусе. Здесь было светло и просторно. Особый трепет вызывала именно библиотека нового типа. Никакой толкотни, только просторные читальные залы. Строительство высоток близнецов стало для города одним из важнейших событий. С момента их открытия любой турист мечтает оказаться внутри, чтобы посмотреть на город с высоты птичьего полета. Маргарита Михайлова, Александр Кузнецов, Фарид Захитаглы. Универньюз. Разработка персонализированных подходов к лечению и моделированию онкологических заболеваний имеет огромное значение для повышения эффективности и безопасности противоопухольной терапии. О том, какую систему для тестирования препаратов предложили ученого Казанского федерального университета, расскажем в следующем сюжете. Основными моделями опухолей на сегодняшний день являются трехмерные клеточные культуры –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 Алина Красильникова, Александр Кузнецов, Универньюз. Исламская религия пришла в нашу страну тысячу сто лет назад благодаря одному из самых просвещенных людей Среднего Востока, Ахмеда Ибн Фадлана. Историческое событие легло в основу создания документально-художественного фильма режиссера Айназа Мухмедзянова. О легенде в Волжской Булгарии в своем сюжете расскажет Виктория Бояринцева.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 На этом все. В студии была Аделина Амдрахманова. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!